Всем привет, ребят, с вами Антон Ларин. Сегодня у нас большая подборка самых крутых средств передвижения, от которых ты будешь без ума. Я не преувеличиваю. Правда, многие из этих машин просто шокируют своей необычностью и нестандартностью. Но в общем не буду долго начинать. Напомню про лайк под видео, обязательно, чтобы порадовать меня. А также не забывайте подписаться. В конце видео конкурс на 1000 рублей. Любой из вас может выиграть. Подробности будут в конце видео. Ну а теперь, ребят, берите с собой что-нибудь вкусненькое, присаживайтесь поудобнее, и мы начинаем. Всегда приятно смотреть на интересные, уникальные работы креативных авторов. Здесь мы видим именно такое творение. Итак, перед нами колесо для передвижения. Сама конструкция выглядит очень прочной. Колесо движется достаточно быстро, чему я реально удивлен. Но есть пара моментов, которые вызывают у меня вопросы. Во-первых, нельзя ли было сделать более безопасное сиденье? Я не вижу там никакой защиты, соответственно, нет никакой гарантии, что водитель этого транспорта сможет удержаться за сиденье до конца поездки. Во-вторых, а что будет, если резко затормозить? Понятное дело, что колесо будет двигаться некоторое время по инерции, но блин, а это безопасно для остальных людей. Бывает такое, что пешеход неожиданно выскочил на дорогу, на такой штуке вряд ли получится быстро затормозить. Что делать, бедолаги?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 В общем, модель однозначно заслуживает вашего внимания. Сегодня у нас уже была тачка с восемью колесами. Как насчет 6? Давайте посмотрим на эту машину тоже. Команда ТОЯ объединилась с Action Vehicle Engineering и Off-Road Champion BJ Baldwin, чтобы протестить шины и показать всем, что они очень крутые. В общем, они взяли машину и быстренько ее модифицировали, прикрепив немного больше колес. Ну, еще подвеску усовершенствовали. Прикол в том, что каждое колесо имеет свой гидравлический двигатель. Вы когда-нибудь с таким сталкивались? Я вот нет. Поэтому достаточно удивлен. Кстати, на машине получится ездить по бревнам, песчаным холмам и прочим не самым ровным поверхностям. Гусеничные вездеходы – это уже своеобразная классика этого канала. Достаточно часто они встречаются в подборках. Несмотря на это, этот вид транспорта не перестает удивлять меня. Всегда хочется добавить в подборку сейчас перед нами именно такой гусеничный вездеход Мне нравится что он не громоздкий а вполне себе компактный благодаря своему размеру вездеход с легкостью развернется в любых зарослях думаю он будет интересен людям любого возраста такой вездеход вообще не быстрый максимальная скорость 15 км в час да это не так уж и много но вполне достаточно чтобы посмотреть прекрасные виды прокатились бы с вами и все хорошо это не обман зрения. Это просто машина-перевертыш. Ну, точнее, у машины просто такой дизайн. Он, кстати, продуман просто до мелочей. Можно заметить, что при езде колеса, которые приделали сверху, движутся. По-моему, это одна из немногих задумок, которую смогли воплотить на все сто процентов. Господи боже, как эта малышка так быстро гоняет? Перед нами безумно красивая машинка 4х4. Она выполнена в розовых и голубых цветах, но гоняет реально не по-детски, даже на своих шинах. Знаете, что придумали авторы ролика? В жизни не угадайте. Они пришпандорили к этой машине что-то вроде гусениц. Черт, они либо гении, либо сумасшедшие. Контраст получился лютейший. Вроде милая штука в таких нежных цветах, но она на гусеницах. Если бы у меня была такая маленькая машинка, я бы вряд ли осмелился на что-то подобное. Но как по мне, с гусеницами эта штука выглядит в разы круче, да и гоняет быстрее. Несмотря на это, скорость не отменяет тот факт, что выглядит такое чудо реально забавно. А вот здесь запросто поместится и взрослый человек. Да, это ламба. Машина такого размера запросто может рассекать по улицам города, ловя удивленные взгляды прохожих людей. Выглядит машина мега стильно. По большей части преобладает, конечно, черный цвет, однако внутри салон обит красной кожей или чем-то подобным. Двери авто открываются, как и на оригинальной ламбе, вверх. Видимо, рассчитана эта ламба больше на детей, поскольку номеров у нее нет. Если у машины нет номеров, то и кататься на ней можно где-нибудь во дворе, не более. Впрочем, ламба все равно безумно крутая, а номера можно и сделать. Давайте глянем и на прикольный трехколесный мотоцикл, который точно вас зацепит. В общем, это вот такой крутецкий транспорт, изюминка которого в наличии третьего колеса. И это не трицикл, а именно модель Мотика. Дополнительное колесо здесь больше является элементом дизайна и способом сделать мотик более устойчивым. Такая моделька точно подойдет тем, кто предпочитает необычный транспорт классическому и хочет выделиться на фоне остальных. На таком мотике будет проще выполнять различного рода маневры, так что в список нуждающихся в этом мотике могу добавить еще и экстремалов. Внешний вид мотоцикла ну реально на любителя, но он наверняка кому-то зайдет. В остальном он особо ничем не отличается от обычного. В подборку попал чисто за свою прикольную особенность. Любители экстремальных развлечений точно заценят. Это достаточно безопасное занятие, но тоже нехило так захватывает дух. Это какой-то подводный гидроцикл, причем хочется признать, что он достаточно крутой. Транспорт выполнен в виде акулы. Выглядит правда прикольно. Человек залезает внутрь акулы. Боже, это ужасно звучит. Закрывается крышкой и катается под водой. Внутри нет ничего лишнего. Там просто кресло, руль с разными кнопками и еще какой-то рычаг. Возможно, это что-то вроде ручки переключения передач, но это не точно. Ну и чтобы вы там не допортачили, с вами сажают помощника. Да, там два сиденья. Второе находится позади первого. Как по мне очень интересная штука. Я бы прокатился. О, прикольный мотик! То, что вы сейчас видите на экране, называется Rocket 2 Trike. В мотоцикле разработчик воплотил свою мечту. Он добавил турбонаддув V8 Hemi, у которого более 1000 лошадиных сил. Кстати, мотоцикл очень похож на машину, поскольку у него 4 колеса. Однако неверно называть его автомобилем. Расстояние между передними колесами слишком мало. Эта особенность реально очень интересная, делает мотоцикл необычным. Кстати, это чудо создано американским инженером Джейм Лена. Мотоцикл настолько сумасшедший, что даже сам Джей не ездит на своем изобретении. Кроме того, модель реально уникальная. Вы не найдете чего-то похожего в автосалоне. Но стоит признать, что эта штука все равно просто бомбическая. Вот немного более дерзкий вариант для тех, кому не по душе тихие поездки под спокойную музыку. Да, это безумно маленький синий хаммер. Он отлично подойдет всем тем, кто еще недостаточно взрослый для полноразмерного, но водить машину уже хочет. Хаммер достаточно интересный, немного закрытый, у него есть только лобовое стекло, окна отсутствуют, зато есть прикольный навес, который мне очень даже зашел. Кстати, на капоте приделаны небольшие черные ручки, за них можно ухватиться и залезть на капот, если захотите красиво сфоткаться на фоне, например, эффектного заката. Как же иногда не хочется вставать с диванчика и отрываться от прекрасного фильма! Вот хочется же полежать или посидеть, посмотреть до рекламы, а уже потом куда-то идти. В общем, вот вам и решение этой задачи. Не знаю, какой гений вот это изобрел, но годно. Короче, это такая тачка в виде красивого красного дивана, или что-то вроде этого, не знаю. Как по мне, очень даже ничего выглядит. Это как бы машина, полностью переделанная под дизайн дивана. Кстати, от машины тут в буквальном смысле осталось только название, элементов машины практически не видно. Если честно, тачка реально безумная. Видно, что она сделана с любовью и креативом. Следующим гостем у нас будет вот такой классный и маленький грузовичок. Видимо, его сделали для детей, потому что размеры реально очень и очень маленькие. Но, кстати, при желании даже ему можно найти практическое применение. Предположим, в частном доме что-то такое реально будет незаменимым помощником, ведь там часто нужно возить что-то туда-сюда по участку. А если на участке еще и баня стоит... Тогда реально без чего-нибудь такого не обойтись. Но блин, он такой красивый, мне бы жалко было. Да, пусть лучше стоит где-нибудь в городе и радует глаз людей. Вы когда-нибудь видели угольный паровой велосипед? Теперь видели. Перед вами очень крутое изобретение Марка Сандерсона. Да, это паровой угольный велосипед, правда классный? Целых 4 года автор старался, чтобы создать вот это чудо, названное Дженни. Мне очень нравится этот велик, особенно труба возле руля. Безумно классно, реально. Выглядит необычно, креативно, но без излишек. Кстати, дизайн транспорта тоже достаточно неплох. Как вы можете заметить, байк выполнен в черном цвете, а потому реально подойдет каждому. Ну, тут играет большую роль не цвет транспорта, а его эффектность. Представление начинается, когда байк трогается с места. Из трубы валит дымок, явно собирая взгляды прохожих. Уверен, эта штука подойдет и понравится тем, кто горит желанием привлечь как можно больше внимания. Даже самые маленькие заслуживают собственное авто. Вот такую моднявую машину сделали под Феррари. Очевидно, взрослые не смогут туда поместиться, но вот дети вполне. Чтобы вы понимали, длина этой машины всего 2,6 метра. Это реально очень и очень мало. Мне нравится, что копия достаточно схожа с оригиналом. Это просто жесть какая-то. Очень красивая машинка. Уверен, она понравится абсолютно каждому. Классно, что от детей можно с самого детства приучать к чему-то важному. Вроде вождения автомобиля. Думаю, если бы все родители учили своего ребенка необходимым вещам с малых лет, то несчастных случаев было бы меньше. Что ж, давайте пойдем дальше. Окей, это очень и очень странно впрочем если вам с другом уже совсем нечем заняться то почему бы и нет короче это велосипед для самых ленивых его прикол в том что он состоит как бы из двух этажей на которых могут разместиться два человека они ложатся и собственно крутят педали двигая велосипед не знаю конечно как эту штуку останавливать наверное для этого нужен третий человек иначе остановиться скорее всего просто нереально интересно а где удобнее ехать сверху или снизу что-то мне подсказывает, что лежащий снизу соберет всю грязь. С другой стороны, при падении больше получит тот, который лежит наверху. Слушайте, я бы, наверное, выбрал обычную поездку на великах, а не по катушке вот на этом. О, а вот этот велик понравится любителям велоспорта. В общем, на нем можно кататься зимой за счет того, что у него нет привычных нам колес. Как по мне, безумно классно, что тренировки на улице можно продолжать даже зимой. Наверное, где-то сидит восторженный спортсмен. Кстати, тут переднее колесо заменили чем-то вроде сноуборда, а заднее обычной гусеницей. Это выглядит даже забавно, мне нравится. А еще велик электрический. На одной батарее можно проехать около 10 километров. А еще летом можно заменить колеса на обычные и продолжать кататься. Ну классно же! О, ура! Транспорт, который можно расхвалить. Сейчас мы видим гусеничный автомобиль Polaris Rampage. Он представляет из себя что-то вроде смеси квадроцикла и танка. Кабина с подогревом позволит безопасно использовать электронику. Вездеход передвигается практически по любым поверхностям. Максимальная скорость – 80 км в час. Такая машина отлично подойдет искателям адреналина, острых ощущений и эмоций. Кстати, такие штуки уже используются в канадской экспедиции, которая проводится где-то в Арктике. Выглядят вездеходы очень классно. Все цвета и расцветки гармонично подобраны и сочетаются между собой. Блин, умеют же делать что-то годное, когда захотят. Если ребенку хочется выделяться на фоне остальных, но при этом быть одним из самых крутых, это то, к чему реально стоит присмотреться. Мини-машинка сделана по подобию ленд Хочется признать, что машинка-то реально очень похожа. Дизайн безумно классный, ничего не скажешь. Массивные шины точно позволят покататься в недороге где-нибудь за городом. Кстати, очень забавно выглядит руль, точнее, как его вытянули, чтобы ребенок смог достать до него. Ну и, наверное, то, что отличает эту машинку, реальное запасное колесо на капоте. Да, это было очевидно, но пропустить эту деталь было бы просто свински. А такая штука точно понравится владельцам частных домов. Да, это мини-бульдозер. Что-то мне подсказывает, что он неплохо справляется со снегом. Владелец очень уж гордо на нем разъезжает. Кстати, у такого бульдозера двигатель мощностью 8 лошадиных сил. Круто же! Насколько я понимаю, эта штука самодельная, поскольку автор пишет, что бульдозер был построен им и отцом. Вообще не похоже на что-то самодельное, сборка реально потрясающая. В этом желтом цвете правда есть какая-то изюминка, вот цепляет и все. Правда, меня очень смущает эта сидушка. Я сомневаюсь, что там удобно сидеть. Нужно будет постоянно наклоняться вперед. Ну да ладно. Управление бульдозером осуществляется через рычажки возле стульчика. Этот бульдозер неплох, он практичен и явно не помешает многим жителям частных домов. Не будем тут останавливаться. Погнали дальше. Да, мы сегодня очень много чего видели. Машины, мотоциклы, шагоходы, вездеходы. Что насчет передвижения по воздуху? Нет, я не про самолет и даже не про вертолет. Сейчас вы видите джетпак. Господи, как в мультиках, серьезно. На таком джетпаке запросто можно полетать около 30 минут, при том с достаточно хорошей скоростью, 56 км в час. Вот смотрю на что-то подобное и думаю, что мы реально хорошо прогрессируем. Надеюсь, вам понравилась эта штука, потому что мы идем дальше. Так, а вот эта тачка точно должна стать вашим фаворитом в сегодняшней подборке. Вот представьте, что вы открываете шторы с утра, а там летают машины. А вот теперь и представлять не надо. Скорее всего, совсем скоро эти утопичные моменты станут реальностью. Просто посмотрите на эту летающую машину. Выглядит она классно, как смесь вертолета и какого-то автомобиля. Мне безумно нравится, что двери у нее открываются вверх, ведь это придает машине какого-то изыска.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 Слушайте, вообще-то рама неплохая, ничего не скажешь. Цвет тоже подобрали классный, поэтому респект создателю. <связываешь> а -а -а -а -а -а. Так, ребят, я запутался. Что это вообще? А как ездить? А где багажник, простите? А вы уверены, что полицейский оценит ваш креатив? Кстати, удивительно, но факт. На машине можно ездить как вполне себе ровно, так и наворачивать круги от скуки. Выглядит она, мягко говоря, необычно. Если говорить откровенно, меня вот такие штуки немного сбивают с толку. Я просто теряюсь и не знаю, что сказать. Особенно я теряюсь от того, что в машине встроены два руля. Не совсем понимаю, зачем машине два водителя. Неужели машине не хватит одного человека за рулем? Короче, задумка-то интересная, вопросов нет, но надо иногда думать с точки зрения правил. Извините за духоту, но я не уверен, что на такой машине можно далеко уехать.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 Мазерати – итальянская фирма, которая занимается созданием эксклюзивных автомобилей спортивного и бизнес-класса. Компания занимается машинами более ста лет, поэтому не мудрено, что и мини-машину они выпустят с огромной радостью. Посмотрите на эту стильняцкую малышку. Была бы моя воля, я бы сам прокатился на ней. Мне очень нравится, что они подобрали такой приятный синий цвет, которым сделали полосу и сиденье. Достаточно интересно выглядит и конструкция, находящаяся за своеобразной доской с рулем. Ну, думаю, вы видите и понимаете, о чем я. Машина выглядит невероятно, как будто ее создали где-то в будущем, а потом отправили нам по почте. А вот тут вы реально офигеете. Посмотрите на внешний вид машины и на то, как ее готовят к поездке. Ну, создатель нажимает на кнопки, рычаги и прочее, что помогает этому транспорту двигаться таким образом. Ясное дело, что с управлением реально сможет справиться только создатель, потому что там реально намудрили всего. «Честно, выглядит прикольно. Уж не знаю, когда этого додумались. Единственное, что меня смущает – процесс регулировки высоты. Вот он выглядит крипово. Кроме того, я почти уверен, что такая штука может ездить по разным ухабистым и песчаным местностям за счет своих толстых колес. Не знаю, что тут можно сказать в итоге. С одной стороны креативно и смело, с другой – странно, отчасти даже пугающе. Ладно, окей, я бы оценил на 7 из 10» напоследок я припас кое-что старое но все равно классная это ретро автомобиль да перед вами машина в стиле 20 века которая еще и вполне бодренько ездит да такая существует возможно я бы не хотел бы иметь такую у себя в гараже но это не значит что она плохая выглядит прикольно но как по мне чего-то здесь не хватает а что думаете вы формула 1 для детей это прикольно посмотрите насколько классно сделана эта машинка Блин, мне реально очень нравится, что они прорабатывают все до деталей. Смотрите, там даже есть целая куча эмблемок. Да, на такой Формуле-1 вряд ли разгонишься до невероятных скоростей. Однако давайте не будем забывать, что это буквально детская игрушка. Кстати, машинка достаточно закрытая. Почти уверен, что там можно удержаться и без ремня, но я бы не рисковал. В общем, безумно классная штука. Идем дальше. А этот мустанг выглядит как что-то старое, но до безумия милое. Мне реально очень нравится эта машинка. Она просто прикольная и красивая. Хоть машинка и маленькая, но сделана она на совесть. С ней явно хорошенько заморочились. Думаю, производителям было достаточно тяжело скопировать мустанг, созданный еще в 20 веке. Однако у них получилось на удивление хорошо. Честно, не знаю, что тут сказать, кроме того, что машина топовая. Пожалуй, продвинемся дальше. Вы когда-нибудь катались на тележке? Наверное, нет. Возможно, кто-то даже предположить не мог, что такое возможно, но... Да. Вот сейчас вы видите реальную тележку, на которой можно прокатиться. Представьте, идете вы по парку, слушаете музыку и периодически посматриваете на дорогу. И вот в один момент вы повернули голову и увидели это. Что бы вы подумали или сказали? Я бы, наверное, промолчал, но где-то внутри крайне удивился бы. Честно, я даже не знаю, как это прокомментировать. Про машины, велосипеды или мотоциклы я могу хоть что-нибудь сказать, а тут... Ну, такое. Про тележку особо не разговоришься. В конце хочется показать что-то реально красивое и крутое, где надо смотреть, и не говорить. Я нашел вот такой офигенский огромный мотик. Сначала подумал, что это какой-то памятник, но потом понял, что эта штуковина реально ездит. Выглядит прекрасно, как классический мотоцикл, но в увеличенном варианте.